Это было незабываемо. Мы к балу готовились очень долго. Лично я на это потратила очень много сил, чтобы поставить танец, шить это великолепное платье, подобрать сценарий, сочинить это все. Это очень многих сил стоит мне. Самое главное – быть уверенной в себе. А второе – это поддержка твоих родных. Елизавета Евтифеева, Ленарда Влетяров, Универньюз.